именно, если конкретно поставить, чтобы человек тормознулся перед этой камерой, а если он просто пролетел с какой-то скоростью, если слой разрешения, если он голову повернул, как вы будете тогда ловить? А чем да. вам поможет устье угол обзора высокое разрешение, если он голову повернул? Ну, по крайней мере, какой-то участок он будет... То же конкретно. самое. Понимаете, суть в том, что когда... Я, Я понимаю, это. но суть в том, что если, давайте так, если человек хочет скрыться от видеокамеры, он скроется. Кепочка, голова вниз, вам ничего. Вы как бы, камеру снизу часто ставите с пола? Не часто, да? А самый популярный способ ухода от камеры это вот. Чтобы не приводить заблуждение, чтобы э, панику у людей, не, чтобы не, не, не заходить в, в паранже, да. Самый частый способ злоумышленника, который знает, что есть видеокамера. Но в чем суть в том, что э, когда человек заходит через вход, есть разность любого действия. Камеру он не всегда видит. Заходя вовнутрь, он может ожидает ее. Вот если он знает, где камера, он не уйдет. Если человек готовится, да, если человек уже просмотрел помещение, увидел, абсолютно неважно, где у вас камера стоит и какая камера стоит, если он готовился, он мимо них пройдет. Если человек готовился к этому, да, то надо вычислять уже по-другому. Надо смотреть записи, искать, где там он заходил, потому что если он готовился, он по-любому искал камеры, он по-любому где-то его лицо попало. Это немножко другая задача, это намного сложнее, чем. Но мы с вами говорим про стандартную схему. В нашей отрасли, вот давайте так, вот мы сейчас, в нашем сегменте, в котором мы сейчас работаем, очень мало профессиональных злоумышленников. Да? Очень мало профессиональных объектов, очень мало профессиональных злоумышленников. Дело в том, что если злоумышленник профессионален, он реально найдет способ, как от всего этого избежать, как от всего этого уйти. Да? У нас самый, такой, самый классный пример это, как крали банкомат в Москве несколько лет назад. Над которым висела на высоте около 3 или 4 метров, висела поворотка на здание. уличная. Здоровая поворотка 30-кратка, там работала на тот момент аналоговая. И мы, когда смотрели запись, мы, конечно, нам было очень смешно. Потому что на записи видно, как подъезжает джип, как набрасывается цепь, и просто джип уезжает. И кусок стены, последнее, что видно, как кусок стены отваливается вместе с камерой. Все, после этого сигнал потерян, естественно. Они вот так вот вытащили камеру, следующий цепь накинулась на банкомат, также вытащили банкомат. Просто. Ну, как бы, ну. Так, такой вот налет. И, ну, ни номера, ничего, потому что ну, там, они были готовы, естественно, они были подготовлены по полной. Если мы говорим про человека, который готовится к нарушению, не спасет. Детали какие-то, да, что-то подглядеть, посмотреть, но чаще всего мы работаем в том сегменте, где либо нарушение спонтанное, либо оно сложилось из-за течения обстоятельств, и к нам обратились по этому. А если смотреть с точки зрения монтажника, вы знаете, что некоторые, ну, так вот судьба для наскладывается, что монтажники переходят иногда на другую сторону силы, да? <и> а, да <с Corinne> вот, а, в чем суть? Если человек знает, как устроена система наблюдения, он знает, если он сам устанавливал, он знает четко. Именно поэтому вот мы сейчас вот этим занимаемся, чтобы она хоть начала чуть-чуть работать, начала выполнять определенные функции. Поэтому мы определили сначала функции системы видеонаблюдения. Сейчас мы идем дальше к расчету. Я призываю… Одно, один принцип – необходимого и достаточного. Так вот, то, что мы решаем вопросы, чаще всего решение вопроса входа, оно реально можно его осуществить при помощи одной видеокамеры, самой дешевой причем. Ну хорошо, с учетом высоты потолка. 4 метра, ну, ну хорошо, не 3 метра, подвинули ее на 2,5. А? Ну, подвинули на на 2,5 и получилось все ровно то же самое. Естественно, это нужно понимать тоже, нужно учитывать. Но сам факт того, что эта камера вам не даст одновременно обзора да, и одновременно входа, это факт. Более того, вы поставили камеру на обзор и на вход, а давайте для этого таблицу дальше закончим, да? то есть, тогда будет понятно вот когда мы ставим одну камеру, что она увидит? Здесь расчет, я вот сюда напишу простую формулу, расчет угла обзора, если она вам пригодится, я буду очень рад. Соответственно, угол обзора определить каким образом. Это 2 умножить на... Артангель, если я ошибаюсь, тригонометрия 9 класс. Вот, ширина сенсора, F это фокусное расстояние. А ширина сенсора, когда мы расширим угол по горизонтали, соответственно, мы берем ширину сенсора и фокус горизонтально, да. Если нам нужно угол по вертикали рассчитать, редко, но надо. Мы берем высоту сенсора и, соответственно, фокусное расстояние, если оно различное, да, то по как определить ширину сенсора? Чаще всего в даташитах она не написана. Ширина сенсора не написана и в файлах от производителя, которые идут. Вот у меня есть коллекция от Sony, от Amnivision, от Optina, коллекция даташитов и Каждый из них просто вот так вот красной печатью фоном подложка конфиденциально или там совершенно секретно. Не знаю почему, не знаю зачем, то есть полная деташи до сенсоров. Ну там нет этой информации. Ширина сенсора, там Там существует чаще всего количество пикселей и размер пикселей. Отсюда, конечно, можно определить ширину сенсора, да. Вот эта ширина, она ну, так, грубая, выч... расчетная, вычисленная. Итак, а, не забывайте, что. Вы получаете угол в радианах, да, вам нужно его пересчитать в градусы, соответственно, умножить на 180 разделить на π. Ну, я дописывать не буду, чтобы не пугать. Ну, да, я, я тоже так. Давайте, нет, это похоже. Закончим, закончим рецепт. Итак, я воспользуюсь подсказкой, потому что в уме не очень хорошо вычисляем синусы. Для двушки, соответственно, те же самые расстояния будут... Я э, метр не буду подписывать приори в метрах. Да? Э, 0,67, 0,45, э, 0,33 и 0,17. Зачем? Почему эта таблица полезна? Потому что, оп, мы увидели 3 сантиметра. Соответственно, что мы можем сказать? Что двухмегапиксельная камера может распознать лицо не с 5 метров. Если ее поле. Зрение составляет 5 метров. Поле зрения. Давайте мы вернемся вот сюда и посмотрим, предположим, что это двушка. Если это двушка, что мы знаем? Мы знаем, что вот это поле зрения у нас должно быть 5 метров. Так? Да? да. Давайте возьмем двушку стандартную с фиксом, тем же самым 3,6 мм. Что мы знаем про двушки? Что двушки чаще всего идут с сенсором 1 на 2,8 дюйма. Чаще всего угол обзора, э, фокусное расстояние 3,6 мм. При таком раскладе угол обзора примерно, примерно 72 градуса. 72, соответственно, вот это расстояние у нас 72 градуса. Половина угла 36, не будем гулять Но в чем суть? Суть в том, что у вас получается, что расстояние, до объекта получается а, 2,5? Не 2,5, но а, получается примерно 4,7, если 4,8 метра. 4,8 метра. Вот. Соответственно. Давайте до 5. А зачем? У нас же дверь 1.6. Вот. Вопрос. Сейчас вопрос. Двухмепиксельная камера может распознать лицо обычно фикс 3,6, да, если она расположена на расстоянии 5 метров. И мы тогда думаем, смотрите, как здорово получается, 5 метров, ну, здесь больше, да, до угла, Аккуратный. да, ну, здесь сколько, с наверное, десятка получается. Десятка, да. Вот, а теперь представим ситуацию, когда у вас, например, зал поменьше, да, и вы уже понимаете, что у вас есть 5 метров, у вас есть расстояние 5 метров и у вас есть лицо, соответственно, в этом случае вы... Одной камерой, расположенной в углу, можете посмотреть и обзор, закрыть все помещение, и лицо, кто вошел. Ответить на два вопроса. Уже расклад другой, да, зависит от помещения. И здесь, здесь вам надо две камеры ставить. но с учетом второго входа, это уже три камеры, с учетом колонны, ну, в идеале 4, это бред ставить, вообще не четыре камеры. Поэтому самое такое, чтобы смотреть и лица, и э, обзор, три камеры. Но мы еще дошли только до 2 мегапикселей пока что. Вот. А, в зависимости от помещения, вы должны понимать, что на расстоянии 5 метров вы можете использовать двушку. Да? Вот. Продолжаем. А, 3 мегапикселя. Очень интересная история с тремя мегапикселями. И, я думаю, сейчас цифры, которые я напишу, они ответят на вопрос, почему трешка не сильно лучше, чем двух. 0,63, 0,32 и 0,7, 0,16, то есть получается разница использовать трешку или использовать двушку для распознавания почти нет. Вопрос, куда делись остальные пиксели? По вертикали. Мы с вами должны помнить, что двухмегапиксельная камера и одна мегапиксельная камера и 4-мегапиксельные камеры, они широкоформатные, 16 к 9, отношения сторон. Да? У 3-мегапиксельной камеры и у 5-мегапиксельной камеры отношение 4 к 3. Поэтому мы с вами должны помнить, что все мониторы у нас широкоформатные. Это вот раньше, помните, такая штука была, появилось, когда разрешение 960H, которое позиционировалось как, оно на самом деле-то... Э, не совсем широкоформатно, но все равно. Оно позиционировалось как разрешение уже, вот у нас было, 700, э, было D1, да, 720 на 586, оно было 4 к 3. Тут появляется 960H, 960 на 576, и вроде как это 16 на 9. А на тот момент, когда оно, когда оно появилось, почти все мониторы были 4 к 3. И я помню, когда мы говорили, ребят, вот 900H, 960H, а мы были там вообще одним из первых, кто привез там 960H в Россию, э, нам все говорили, а зачем ваше 960, когда оно вот, вот всю картинку сужает? Да? То же самое, что все говорили про широкоформатные фильмы на э, старых телевизорах, что все вот, это, вот, так, вот так вот картинку все делает. А, здесь та же самая ситуация в обратную сторону. Уже все под 16 9 сделано, уже все широкоформатное, телевизоры широкоформатные, вот, и, и о мегапикселе вот эти, трешку-пятерку нет. Именно поэтому сейчас идет переход именно. В сторону 4 мегапикселей. И акцент производителя идет на 4 мегапикселя. Вот. Но к трешкам и пятеркам мы вернемся чуть позже. Сейчас к четверке закончим. По четверкам у нас. Итак, 4 мегапикселя 0,47. Чувствуете разницу, да? 0,33. 0,24 и 0,11 Соответственно 4-мегапиксельная камера Поле зрения 7 метров У 4-мегапиксельных камер Диагональ объектива Чаще всего 1 треть дюйма Поэтому возвращаемся сюда Но мы предполагаем, что Одна треть дюйма, давайте, ну, чтобы не пересчитывать, возьмем, что те же самые, вот у нас есть 7 метров, да, и те же самые, ну пусть будет округлены, там, около 7, чуть-чуть меньше 7 метров расстояние. Соответственно, с 7 метров вы получаете распознавание лица на фиксированной камере. А вот тут уже интересная штука. Даже для этого помещения... Это может быть плюс-минус достаточно. Чуть-чуть меньше помещения, буквально на мгновение меньше, на пару метров. Уже одной видеокамеры вы четко решаете и распознавание лица, и обзор. Причем, мы сейчас с вами говорим про обзоры, углы обзора 3,6, порядка 70-75 градусов. Да? Соответственно, мы уходим заканчивая тему с отходом, резюме. Два фактора. Фактор номер 1. Расширенный динамический диапазон. Обязательно. Для расширенного динамического диапазона очень важна площадь полезного объекта в кадре. Второе. Состояние трех метров распознавание лица можно осуществить дешевой 1 мегапиксельной камерой. И третье. Обзор и вход в помещение можно осуществить одной 4-мегапиксельной камерой с расстояния 7 метров, но необходимо помнить, что в случае обзора у вас ВДР отрабатывать будет не так успешно, потому что площадь полезная, которая вам необходима на входе, она будет значительно меньше. Там другой фактор, что когда человек вошел, у вас будет еще огромное количество пространства, чтобы определить его лицо. Не только на входе, когда он будет камерами подходить, да. Но вам важно помнить, что в каких случаях я бы не рекомендовал, если сильный перепад освещенности. То есть если у вас заход с улицы, там, например, через стеклянный торговый центр, да, через стеклянные двери заход с улицы в помещение. Очень большая перепад освещенности. Если это вход в подвальное помещение, очень большой перепад освещенности. Если это вход, например, в конференц-зал, из коридора. Перепад есть, но не такой существенный. Четверку может сработать. Вот. Да. По стоимости не мешает уже. Нет. С четверкой. Ну, смотрите. А давай, Ух, Нет. Не, дорогу, не, не, не, не вопрос. По входу и там количество камер. У вас есть максимальное количество каналов на регистраторе. И надо бывает такое, что, например, у вас ограничение, пусть будет пример там. У вас есть четырехканальный регистратор. Да? И, например, у вас вот в этом, вот в этом здании четыре помещения. И вот вопрос, вам либо регистратор ставить восьмиканально, чтобы по две камеры в помещение ставить, да? либо ставить четверку, там, по 4 мегапикселя, это все надо высчитывать. Это все надо в конкретном, в каждом конкретном случае высчитывать. Но здесь не, а? здесь не преимущество, это рекомендация, когда что рассмотреть. Я не говорю, что лучше, что хуже. Вот. У четверки есть, например, сейчас преимущество следующее, что четверки почти все поддерживают даже 265 формат. То не почти все все h 65 формат ⁇ это два раза меньше поток. Плюс четверки, они не реал-тайм, а поток еще меньше. Поэтому поток от 4-мегапиксельной камеры в формате H265 он практически такой же, даже меньше, чем поток от 1-мегапиксельной камеры обычно. И получается экономия уже на жестком диске. Все это сложно надо высчитывать. Мы сейчас говорим просто про рекомендации здесь. Маленькое, но я скажу. То есть у четверки важно помнить, чем выше разрешение в кадре, тем, во-первых, чем выше разрешение, тем хуже работает VDR. Почему это не работает с однушками? Потому что однушки всегда самые дешевые. Все, что есть на рынке воднушечного, это самое дешевое. Поэтому не стоит ожидать от самого дешевого сенсора, чтобы у него VDR там, или у Чипал самый дешевый, чтобы у него расширенный динамический диапазон был лучше, чем у двушки. Нет. Но начиная с двух мегапиксельных и выше, там линейная зависимость. Чем выше разрешение, тем хуже динамический диапазон. Чем выше разрешение, тем хуже чувствительность. Самое хорошее по динамическому диапазону и по чувствительности это двушка. Все остальное хуже. Однушка хуже, потому что она дешевая, она четверть дюйма, а все остальное, потому что гораздо выше разрешение, да, больше количества пикселей и так далее и тому подобное. Опять же, на вход просто рекомендации. Стандартный вход закрывается дешевой камерой с 3 метров. Эм, нужен для диапазон. Ну, сюда допишу, пишу идентификация. И 720p 3 метра. Это эконом вариант. Это позволяет решить задачу видеонаблюдения и идентификации, но сэкономить деньги. Опять же, да, цена вопроса, если HD 1000 рублей, если IP 2000 рублей. Это в три раза дешевле, чем разрешение угла обзора, чем двушка, э, сваря ФК.